Сергей, на форуме в Волгограде мы с вами встречались, вы там поднимали важнейшую проблему, проблему, связанную с военными операторами, что этих людей не могут никак ввести, наконец-то там военные учетные специальности им дать и так далее, и так далее. С тех пор что-либо изменилось, насколько сейчас эта проблема групп военных операторов, военных корреспондентов, журналистов на передовую, это болезненная актуальная проблема? К сожалению, не то чтобы даже изменилось. Можно сказать, что сейчас проблема обострилась, к сожалению. Потому что сейчас у нас идет переформатирование да, ну, вооруженных сил. И, соответственно, силы Донецкой и Луганской народных республик сейчас приходят в подчинение российской армии. Что замечательно, это, это давно все ждали. Это прекрасно, да. Но вместе с тем у нас происходит предпочинение и пресс-служб. Вот сейчас, соответственно, Теперь, чтобы попасть на фронт, нужно согласовывать работу журналистов, военных корреспондентов на фронте непосредственно теперь через ну, Москву. И, как мы видели уже, ну, постараюсь как выразиться аккуратно, да, но мы видели объем журналистской работы, который был в рядах наших доблестных вооруженных сил, которые, к сожалению, остались ну, вот, незапечатленными в истории, то есть очень мало материалов оттуда. Буквально несколько журналистов имели от гос.СМИ доступ. да, И, и поэтому мы видели, сколько у нас было репортажей из ДНР и ЛНР оттуда, поскольку там был более простой доступ. И теперь эта проблема усложненного доступа, она приходит и, соответственно, и на э, республике. То есть теперь там журналисты, многие мои коллеги сталкиваются с этой проблемой, что теперь доступ получить несколько сложнее, к сожалению. Но будем надеяться, что это временная ситуация, но вот как есть. Что вам известно о перспективах появления военно-учетной специальности, военные операторы, военные журналисты и так далее? На данный момент новостей нету. Я все-таки не считаю себя компетентным лицом, который обязан за это отвечать. То есть есть у нас ДИМК, Минобороны, который этим занимается. Вероятно, у нас есть какие-то операторы, которые занимаются. Но являются ли они... Ну, представителями именно по военно-учетной специальности, либо они просто выполняют дополнительную функцию оператора, ну, мне неизвестно на данный момент. Ну, новостей в открытом доступе на эту тему, к сожалению, пока не было. Но выходит, что все, кто снимают сегодня в зоне боевых действий, это так или иначе гражданские лица и это, в принципе, добровольцы? Да, так и есть. Это СМИ, это, это гражданские лица. В принципе, на самом деле, это не проблема. То есть, в любом случае, она, ну, вот мы возьмем под вот Великой Отечественной войны, да, то есть там э, был случай, то есть, когда вообще была очень сильно централизованная система, абсолютно был глав кино, было политическое управление ФКК, они работали, у них были свои штатные операторы, которые фактически являлись военнослужащими, да, но они привлекали, начали привлекать гражданских операторов, выпускников ГИКа. Было такое, что человек получил ранение, мобилизованный солдат, да, и ну, поверяли его биографию, смотрят, он оператор по образованию. Его сразу же снимали там, с должности там, пехотинца, мотострелка и так далее, и прибрасывали именно в штатные операторы. То есть, и в принципе, у нас это сейчас другое время. То есть не обязательно, чтобы все были там по военной учетной специальности. У нас есть плеяда документалистов, хоть и небольшая, но есть уже есть военные корреспонденты, их намного больше, которые военные операторы, которые работали все эти 8 лет на войне. И они обладают необходимым опытом и квалификацией, чтобы работать в зоне вооруженных конфликтов и в частности во время спецоперации. Так что им не обязательно быть даже внутри российской армии, просто им нужен доступ и содействие. Вот. Это самое главное. Конечно же, особую роль в этом играет и обучение дополнительное. Сейчас мы видим у нас есть курсы «Бастион», есть курсы, организованные русской гуманитарной миссией. Сейчас появились курсы, которые организовывают Чирка Вагнерш для журналистов. Это лишь просто способствует повышению, скажем так, профессионализма при работе именно в зоне чрезвычайного риска, в вот, зоне боевых действий. Вот и все.